Приветствуем вас, будущие гости Николаевки. Если вы ищете, где отдохнуть этим летом в Крыму и рассматриваете как вариант отдых в Николаевке Крым, то краткий обзор Николаевки вам совсем не помешает. Курортный поселок Николаевка в Крыму расположен на берегу Коломитского залива Черного моря между Севастополем и Евпаторией, в 40 километрах от столицы Крыма города Симферополя. Отдых в Крыму в Николаевке привлекает гостей Крыма чистым морем, широким смешанным пляжем из мелкой гальки и песка, разнообразием фруктов и овощей и гостеприимством местных жителей. Тут есть все необходимое для комфортного отдыха. Разнообразные развлечения, магазины, кафе и рестораны, два больших замечательных рынка, а главное – цены, значительно отличающиеся от более известных курортных городов Крыма. Но главная ценность курорта Николаевки – это чистый морской воздух, насыщенный йодом, с умеренной влажностью, что дает возможность отдыха для тех, кому не подходит влажный климат южного берега Крыма. Также все гости Николаевки отмечают качество воды – Чистая целебная питьевая вода в Николаевку поступает из уникального пресноводного озера, расположенного глубоко под поселком. Воздух западного побережья побережье Крыма помогает пережить длинные холодные месяцы зимы без простуды. Теплая вода в море на протяжении всего лета дарит радость и удовольствие. Климат дает возможность купаться в море, начиная с мая и заканчивая октябрем. Отсутствие гор позволяет вечером понежиться на солнышке на два часа больше, в то время как, например, в Ялте или Алуште солнце прячется за горы уже в 6 часов вечера Пляжи Николаевки очень удобны для отдыха с маленькими детьми, так как дно моря пологое, без неожиданных подводных впадин, без валунов и острых камней, и вода прогревается быстрее, чем в других местах. Дети в сезон спокойно купаются по полчаса-часу. Где бы вы ни поселились, вам не придется тратить много времени, сил и средств, чтобы добраться до моря. Поселок Николаевка так компактно расположился вдоль побережья, что самые дальние точки отказались в 15 минутах неторопливой ходьбы. Также очень важно, что нет подъемов и спусков, что существенно облегчает отдых пожилым людям и мамочкам с маленькими детьми. Развлечений для детей более чем достаточно. Водные горки, всевозможные аттракционы, машинки, лошади, пони, ролики, батуты, лунопарк, пенные детские вечеринки и многое-многое другое. Но и взрослым во время отдыха в Николаевке скучать тоже не придется, ведь к их услугам водные мотоциклы, прогулки на яхтах, супербыстрых гоночных катерах, водных лыжах, катамаранах, парусниках, полеты на дельтапланах, полеты с парашютом, рыбалка в открытом море, дискотеки, кафе и рестораны с разными развлекательными программами на любой вкус, аттракционы для взрослых. Цены на жилье и питание в Николаевке намного дешевле, чем на южном берегу Крыма. А обилие столовых, ресторанов, развлечений и экскурсий во все уголки Крыма и удобное расположение ничем не уступает другим курортам. В Николаевке есть крупные пансионаты, но большинство туристов предпочитают останавливаться в частном секторе или менее гостиницах которых с каждым годом становится все больше и больше. В вечерние часы набережная Николаевки не уступает крупным курортам Крыма сияющие огнями центр Николаевки, толпы веселых гостей со всего СНГ, музыканты, спонтанные танцы всех со всеми, караоке, фейерверки. Все пронизано весельем и добродушием. Уважаемые будущие гости Крыма! Если вы уже решили, что хотите провести свой отпуск именно в Николаевке, в Крыму, то мы рады предложить вам отдых в нашем спокойном, уникальном, уютном дворике «Теплые деньки». Сразу же с удовольствием ответим на возникший вопрос. В чем же уникальность именно этого дворика? И что вы получите, если выберете именно его? Итак, начнем. Небольшое количество комнат создадут уют и теплую атмосферу, и это при наличии огромного просторного двора. Гостеприимнейшая хозяйка Вера Васильевна, которая понравится вам своим радушием, спокойствием, гармоничностью, энергией и здоровым образом жизни. И это объективное мнение всех наших гостей. Также одно из наших достижений – это то, что около 60% наших отдыхающих, которые впервые отдохнули у нас, становятся нашими постоянными гостями. И побывав у нас, вы сами сможете в этом убедиться. На территории теплых деньков бесплатно предлагается несколько видов зелени для вашего стола, которую вы сами сможете сорвать прямо с грядки. А в сезон поспевания винограда, лоза которого прячет весь двор от жаркого солнца, вы всегда сможете полакомиться этим вкусным чудом крымского климата. Также в Николаевке в Крыму в теплых деньках проводятся бесплатные мастер-классы для взрослых и детей на различные темы. Иногда возможна оплата за материалы по себестоимости. Темы мастер-классов. Легкие в приготовлении и вкуснейшие десерты от кулинарного мастера с сайта Едим Вкусно. Ссылка на сайт есть в описании видео. Изготовление своими руками красивых подвесок и брелков на морскую тему. Рисунки на камнях, которые позволят вам увезти домой не только сувенир, сделанный своими руками, но и память о теплых деньках, проведенных в Николаевке в Крыму. Также одна из тем мастер-классов – это пошив нежных и простых ароматных игрушек, которые возвращают в дни безнадежного детства, а запах корицы и ванили напомнит вам зимой о вашем приятном отдыхе в Николаевке. Заинтересуйте своего ребенка на получение опыта и новых знаний. Отдохните не только телом, ведь рукоделие приносит спокойствие и удовлетворенность душе. Проведите отдых максимально полезно для своего здоровья, получите позитивные эмоции и научитесь новому. На территории дворика работает кабинет массажа. Мастер с опытом работы в Европе предлагает расслабляющий, общий, профилактический, антицеллюлитный, лимфодренажный и другие виды массажа. Получите свою порцию здоровья по очень приемлемым ценам. Также на территории теплых деньков работает маникюрный кабинет, в котором вы сможете сделать свои ручки более красивыми. Гостям с маленькими детками предлагаем детский велосипед коляску для прогулок с малышом. При необходимости предоставляем детскую кроватку. И это все без дополнительной платы. Так уж повелось, что в теплых деньках отдыхают спокойные и доброжелательные люди, другие почему-то не бронируют номера. С чем это связано, решите вы, отдохнув у нас. Разве все вышеперечисленное не уникально? Если вы ищете спокойный, семейный, уютный домашний отдых, то наш дворик – это именно то, что вам нужно. Читайте отзывы на нашем сайте, добавляйтесь в группы в социальных сетях, все ссылки даны в описании видео. Ссылка на сайт вот здесь. При просмотре на YouTube ссылка кликабельна, то есть нажав на нее вы перейдете на сайт теплых деньков. Также эта ссылка есть в описании видео. С удовольствием расскажем и покажем вам в живом режиме наш дворик по скайпу. Наш скайп в верхнем левом углу, Добавляйтесь. Крым «Николаевка», «Отдых», «Теплые деньки». «Добро пожаловать в лето!»